Так, россияне очень гордятся своими скрепами. Одна из скреп – это битва на Куликовом поле. Битва, во время которой Дмитрий Донской сбросил татаро монгольская иго плохих. Так сказать. И после этого 20-летнее правление Золотой Орды в Московском княжестве и в России закончилось. Ну, это такая вот <связь> версия для скрипта Теперь давайте разберемся, как же было на самом деле. Причем, почитаем, опять-таки, российского историка Ключевского, знаменитого еще во времена Российской империи, писавшего об этом недоразумении. Называется это недоразумение э, среди востоковедов «Куликовские разборки». Почему? Сейчас объясню. На тот момент в Орде... Ханы, которые правили Ордой, это были Чингизиды, потомки Чингисхана. И на тот момент в Орде Чингизид был хан Тахтамыш. Правда, мы его ранее не слышали на Куликовом поле? А кто же тогда был хан Мамай? Тоже был такой хан, но не Чингизид. Мамай был женат на дочери Чингизида. Но сам Ченнизидом не был, но очень хотел властвовать Ордой. И поэтому у него начались, соответственно, споры с трахтамыши, кто главный. За помощью Бамай обратился куда правильно, к недовольным русским. А русские недовольные Дмитрием Донским были были в Тверском княжестве, рядом были. Вот он начал собирать, Мамай, начал собирать возле себя русских и немножко еще инуэзцев из Европы. сам он хотел отдать русские княжества, так сказать, для того, чтобы там они тоже торговали, дань собирали. Ну, так мыш не мог стоять в стороне. Поэтому он призвал своего данника Дмитрия Донского, и сказал ему биться с Мамаем. Сам так-то ж биться не хотел. Сказал ему биться с Мамаем. И, правильно, Дмитрию Донскому придал из 30 тысяч войска, которое было у Дмитрия Донского на Куликовом поле, 15 тысяч это были татарские лучники. Правда, как-то не очень соответствует сбрасывать татаро-монгольское иго вместе с татарскими лучниками. Но и, соответственно, у Мамая тоже были татары, он же не один, он был один из видных ханов. Поэтому на Куликовом поле были русские и татары, как с одной, так и с другой стороны. Вот. Поэтому вот такая вот мешанина получилась. И соответственно ни о каком битве, ни о какой против иго речи не могло быть. А в связи с чем все это? А в связи с тем, что Дмитрий Донской, как данник, возил Тахтамышу дань с Руси. И часть этой дани полагалась ему, как князю собирающему. Часть Тахтамышу, часть Дмитрию Донскому. Мог ли Дмитрий Донской против, собственно говоря, своего хозяина выступить не, не мог? А вот по указанию хозяина выступить против Мамая мог, что, собственно говоря, и сделал. Так о каком подвиге на Куликовом поле мы вообще говорим? О каком сбрасывании татаро-монгольского ига, если э, князьям русским и московским, в том числе татаро-монгольское иго, было очень хорошо и приятно? А как же, собственно говоря, тогда орда, которая после Куликовской битвы распалась и... Так сказать, вышли русские из-под Ига татара Монгол, Золотой Орды. а Все очень просто. Вот эти разборки между ханами внутри Орды, они подорвали саму Орду. И она распалась. А при чем тут русские? А русские они ни при чем. Русские, как всегда, князья, хотели получить свой гешефт. Как и тогда, 700 лет назад, так и сейчас, в нынешней войне в Украине, Русские и их нынешний князь только за Ишев. Никаких скреп, никакого освобождения, освобождения от чего? От кого? В данном случае у нас Путин, как достойный наследник Дмитрия Донского, просто как данник Си Цзиньпын. И все. 700 лет, а картина-то по-прежнему та же. Вот так скрипные.